Ну, можно, нет. На этой неделе вышло много фильмов. Но из них интересные, конечно, два. Ридли Скотта «Все деньги мира», потому что там же этот фильм, который переснимали из-за Кевина Спейси. И фильм Спилберга «Секретное досье», потому что это, в общем, там, торжество свободной журналистики, ну, вообще. И вообще прикольно, что у Скотта и у Спилберга одновременно вышли фильмы в прокат. Ну, короче, да, «Секретное досье». Там, бджжж. <звяк> «Секретное досье». Там такая была история. Во Вьетнаме в 70-е годы работал один военный консультант у Макнамары в подчинении. И он, в общем, что-то ну, расстроился, разочаровался в войне, в общем, как-то в Америке. И слил целое гигантское 7, 7 тысяч листов исследований о том, что вообще... Во Вьетна Вьетнаме американцы с самого начала не, не могли выиграть. А, и суть в том, что обычно же понятно, что нужно снимать про этого. Парня, который слил про этого военного консультанта, а тут нет. У нас тут харазмент, в общем, сильные женщины сейчас на топе. Поэтому Стив Спилберг снял фильм про Мэрил Стрип. Она же главная антитрамповская активистка. Да Трамп. А она там играет такого директора газеты. Командовал ее муж, но муж застрелился, ну или там что-то повесился. В общем, как-то убил себя. Ей папа умер. Это все как бы было мужское дело. Но все мужики умерли, она осталась одна. И она всю жизнь, ну не то чтобы в политике, она такая вот светская львица, ну уже такая на пенсии светская львица, и у нее с одной стороны эти друзья, и эти правительственные чиновники, а с другой стороны и журналисты вроде тоже классные парни, они там все как бы кореша, и она вроде со всеми дружат, и вот они как бы оказались в разных лагерях и решают как бы что делать-то, и тут даже не про то, что ЦРУшники их всех там должны были перестрелять, но они конечно боятся, что их перестреляют, но на самом деле никого не перестреляли, и может быть и собирались, но как-то в общем команду никто не дал. вселенги деньги мира. Деньги мира это фильм, который Ридли Скотт снял фильм, это такой триллер. Там ребенка украли у нефтяного магната, mm -hmm. и он, ну, как бы, надо его спасти. Там выкуп требует, и так далее, и так далее, а он там серьезный. Ну, не знаю, если бы у Лобромовича были, были дети, и у него бы их украли. Ну, в общем, вот что-то такое. Такая история про, в общем, э, все деньги мира. И, знаменитый, и, и раскрученный знаменитый этот фильм до того еще потому, что как бы, Кевин Спейс должен был играть. Фильм сняли, вот потом случилась эта вот э, характерная история. И, в общем, Кевин Спейси вырезали. Вместо него врезали Кристофел Пламмера, который, на мой взгляд, постарше, лет на 20. И вообще совершенно другой. Ну, в общем, это, смотрите в кинотеатрах. Это, в общем, э, интересная штука, по крайней мере, тем, что, в общем, вокруг нее серьезная буча. И Кристофел Ридли Скотт снимает все время круто. Потом еще по ретро, фильм, типа, как то возвращение кикбексера, кикбексер возвращается. Ну, это, в общем, для тех, кто тащится за вот эти старые видеосалоны. И там даже вот этим вот голосом, типа того, что там бы были, из. ну, в общем, вот это вот. Голосом Баландарского. Критфер Ламберт, Жан-Клод Ван Дам и Майк Тайсон, к сожалению, играют уже тренеров этих играющих. Ну, то есть они там э, как бы натаскивают каких-то бойцов, которые там должны где-то сойтись в каком-то противостоянии. одного из бойцов играет о, вот этот здоровый мужик Гора. Вот такое кино. Ну, в общем, для фанатов ви ви ви ви ВХС видеосалонов от этого старого всего привет 90-е. Я, конечно, не буду его смотреть. Потому что я, я любил более классические штуки. Мне нравился Брюс Ли, мне нравился Шварценеггер, а вот кикбоксер — это такая категория Б. потому что для тех, кто устал смотреть на Брюс Ли, а я на Брюс Ли смотреть не, не уставал. О чем говорят мужчины? Три. Ну, о чем говорят мужчины? Продолжение. Квартет И для меня начался, наверное, именно с этого спектакля, ну, фильма. Но, на мой взгляд, вот о чем говорят мужчины, это прям совсем широкая история, просто, в принципе, про мужиков, без привязки к какой-то деятельности. Я, вообще на русском языке редко вижу что-то приличное. Ну, поэтому, чтобы есть там какие-то суперпамятники, но вот в современности это редко происходит. То есть, что было прикольного всегда в «Фортрете ИИ»? В том, что это такая была вся самая ирония. То есть, они как бы шу такие шутили над, сами над собой. Не знаю, как они изменяют женам, о том, как они рефлексируют о, о себе, о своем детстве, какими они мечтают. Читали быть про, про Боярского, про мушкетеров про все вот это вот. В общем, много там всего было, это было прям гомерически. Ну, первая, первая часть прошла с невероятным успехом. Ну, в кинотеатрах я не знаю, но о том, что все, все, кого, кого я знаю, посмотрели его по сто раз, в общем, все обсудили все эти шутки. Это прям было общее место, совершеннейшее, прямо классика. Невероятная, сравнимая там, не знаю, с иронней Судьбы или с Паром. В общем, там прям супер, супер кино. И поэтому, конечно, в общем, с большим пиететом. Все посмотрели вторую серию, вторая серия была полная херня. Там, не знаю, было две, может быть, три приличные шутки, из которых там... Это было главное. Вот. А третья часть, она, конечно, не такая унылая, как вторая. Но до первой, наверное... Ну, не то, наверное. До первой, конечно, не дотягивают, потому что первая — это прям вообще что-то невероятное. Вряд ли они когда-нибудь см смогут забраться на этот пик невероятный. Но вот лично я всегда чувствовал, что я как бы не дотягиваю до квадрата. как-то я все время младше, чем их герои. То что, то, что они говорят, мне вроде бы понятно. Но кажется, все это как бы смешно, очень смешно. Но как бы немножко не про меня. И тут в этом фильме история сохраняется. Я вот когда шел на этот фильм, думаю, ну о чем мне будут говорить, интересно. То есть они вроде уже много чего обсудили. Думаю, ну как, они же, наверное, уже пожилые люди. Подумал я. И действительно. И они давай рассказывать сразу же мне про таблетки, вот этот валидол какой-то, что они там, какие-то, какие что они пьют, какие от чего. Про общение с молодыми любовницами, которые там 25 лет младше, и которые как бы, как бы, что, как бы, как с ними вообще, о чем говорить. Ну, об этом тоже они, в общем, уже говорили. Ну, в общем, в этот раз они прямо сильно заострили на этом внимание. Это прям смешно, прикольно. Они, конечно, издеваются над телками. Ну а что, она, она все время на йоге? она или едет с йоги, или едет на йогу, или она на йоге. Чем она занимается в жизни? Ну как у нее какая-то профессия? Там есть что-то? Она кем то работает? Каким работает? Она на йоге все время. Они приблизились к первой части, потому что это тоже как бы роуд мульи. Они тоже там куда-то поехали. А тут они поехали на поезде. Какой замес? В жизни не хватает подвига, да? У всех все скучно, у всех не хватает подвига. Им говорят: ну что там? Давай, всё... мне, мне очень нужно, чтобы мы прямо сейчас все вместе встали и поехали в Питер. Это снято точно, точно, точно так же. Начинается сцена с Камильем. Монолог про носки. Потом сцена с Лешей. Монолог про какую то херню. Сцена с этим лысым. Сцена с этим... Вот четыре, вот они все вместе сходятся. Все предыдущие фильмы начинались точно так же. Это калька абсолютно, сам, они просто... Сам, это, они сам, это такой самый повтор. Саша Демидов э, во второй части вызывал к себе этих самых своих друзей. И они под мушкетеров. Они были такие мушкетеры. Атос, портос и компромисс. Ну, в общем. Приезжали на помощь. Тут поняли, что они про мушклеров уже за за за за заездили. Тему, и они теперь не мстители. На великах такие. Если над миром грянет гром, мы... И вот это, в сторону красного этого солнца уезжают на великах. То есть раньше они были гораздо бодрее, злее, агрессивнее, задорнее как-то. В общем, они уже такие стареющие. И чувствуется, что как-то им немножко скучно. Вот в последний там... Ну, короче, есть такой большой кусок, снятый... Как бы без звука, они там как бы под некую музыку, как, как такой клип. Они там что-то танцуют, пляшут, веселятся. Вот в этом веселье прямо такая тоска. Прямо, прямо ужас какой-то на них смотреть. Как они там такие... Пытаются, пытаются под музыку что-то там приплясывать и, и танцевать просто какое-то безумие. Господи, думаешь, ну как же это противно, тошнотворно. А есть, хорошие, а есть хорошие, классные моменты. Короче, карифан у этого самого, у Саши, у Саши, у Саши так же, как в прошлом фильме, проблемы. Его там что-то кинули на бабки, ему нужно срочно надыбать какие-то 100 тысяч долларов невероятные. Потому что какой-то его, его старый друг его кинул. там сбежал с деньгами. А у него есть другой старый друг. У него значительно более высокий социальный статус. То есть он там занялся каким то сразу, не знаю, не нефридолларами невероятными. И прямо сейчас так поднялся, что они, конечно, общаются там как-то. Но тот все, все время думает, что все с ним общаются из-за денег. У него такой синдром богатого человека. И он весь фильм сидит в баре и бухает. Уважаемые производители, водки, в нашем прекрасном ролике мы несколько раз вынуждены были упомянуть это название. Если вы хотите, чтобы мы не запикивали его в последующем монтаже... Заплатите мне миллион долларов или дайте хотя бы пару бутылок вашего чудесного напитка. Это бесконечная реклама, просто, просто какой-то ужас. Невозможно избавиться от этого впечатления, гнетущего, потому что это, ну это, просто, это просто... И вот такое количество разно, разного, я, ребята заработали. В общем, э amber, чувствую, что им можно было его и в кино и не показывать, потому что они уже столько... Вбухали туда продукта, да, сопутствующего, что прямо. Они все, и пиво выпили, и водки попили. Из-за этого они очень странно бухают. Потому что им нужно сначала пить пиво в кадре, потом водку, потом какие-то коктейли, потом снова водка, и бесконечные... Они же, в общем, серьезные, респектабельные мужики. И в фильме, и в жизни. Из-за этого продукт веснута они все время вынуждены пить водку. И пиво. Я забыл, как называется. Ну, неважно, в общем, какое-то пиво. И поэтому они выглядят какими-то забулдыгами. Ну, то есть, ну ну кто пьет водку? с пивом, в общем, что это за херня, что это за кабацкая, какая-то провинциальная история, ну, что это за фигня, как можно в это поверить, но ну, не в этом даже дело, а там, э, как бы, они весь фильм стремятся к Сашиному другу, который сидит в баре, ну, в ресторане, в Питере, и их ждет, он там бухает какой-то невероятный коллег, весь день сидит, они весь день едут, потому что у них там приключения, и он весь день они там своими этими в, тан в танки играют, понимаешь, весь фильм играет в танки, Сука, как это можно? Взрослые, ну ладно, я понимаю, что, нет, хорошо, я могу допустить, что взрослые мужики играют в танки, но зачем в фильме-то в эти танки играть, столько времени, ну как, ну это ужас вообще с этим Бролл Эксплейсом, там. Да? В общем, он там рубится в танке пьет коньяк и разгоняет вот про эту, про то, говно он или не говно. И тут они при приходят с бутылкой 5 Мы говорит, блин. Вот. И тут у него у них полный стол коньяка и, конь, и этой это, черной икры, а они с бутылкой опять начинают ее пить. Утром, там, 10 утра. Да что ж такое ты думаешь? Что, что, такое? что вообще такое? Что я вижу такое? Что вообще происходит? Это все какая-то нелепость, неловкость, в общем, какая-то фигня.